Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий И это Resident Evil Ремастер первой части Окей, а мы в прошлой серии Значит с вами а Нашли зажигалку, нашли Флягу, нашли а, Комнату с сундуком Вот, нашли дробовик И теперь, теперь первым делом Первым делом я, короче, хочу а, Попробовать сжечь Сжечь тех Упырей, которые лежат Так, я не знаю а, Давай-ка я ружье, наверное, сейчас Уберу, пока что Пока что, да, наверное, я уберу его Вот, а, у меня есть пистолет По крайней мере Патронов Патронов хватает Так а... Хочу, хочу, хочу, хочу кор Короче, сжечь упырей, которые у нас Лежат Итак, вы наполнили свою флягу керосином, окей, на 3? Три... а, на 2! я почему-то думал на 3 а... одна фляга типа три раза можно, почему-то я так думал, окей, ну ладно, как раз а... внизу и наверху там раз-два, окей, раз-два, раз-два, мы сейчас их и сожгем, так, как это применять, только я не помню, сразу сжигалка, нет? Значит, не зажигалкой, а, наверное, плябом. Я думаю, главное рядом не стоять, чтобы, чтобы саму Джилл, короче, не не спалила. Так, а, а минус один и второй здесь наверху, потому что если они встанут, то я, наверное, лягу. Так, отлично. <клышко> отлично, с этими справились. Так, теперь, теперь, теперь, теперь, теперь, теперь, теперь. Теперь, теперь, теперь, теперь. Так, а... надо, надо, надо. Сейчас я наберу флягу. Да. Сколько раз можно с одной канистры, интересно, например, осталось около половины канистры. Набрать керосина, да. Так. Не осталось ни капли. Окей, два раза, два раза можно, короче, наполнить а -а -а, канистру. Вы в комментах написали, что в комнате, где я взял, короче, зажигалку, там я пропустил патроны для пистолета. Так что давайте сейчас отправимся туда, именно туда. А -а -а, как раз таки, как раз таки мы с вами... Так, ну или... Давайте вот эту дверь проверим а закрыто да символ лад окей. символ лад смотри какой свет изображение испуганной женщины окей. Так, а здесь оп, а здесь открыто. здесь открыто сейчас я здесь посмотрю здесь по моему если не изменяет не память здесь будет вообще тупик они а здесь какая-то комната так окей Отечка. Черный лист простирается, насколько хватает глаз. Кажется, в этом районе нет других домов. Окей. Окей. Посмотри еще. А! Да, да. Здесь можно зажечь будет. погасший камин. Здесь можно зажечь этот камин. И у нас будет что там? У нас там будет карта, по-моему, да? По-моему, будет карта. Тоже на холсте вырисовываются крас красные линии. А ч нет? Я почему-то думал карту. Это карта. Мне надо позже подойти. Изображение частично построенного особняка. Он ужасно похож на тот, в котором вы сейчас находитесь. Это, наверное, фотография или картина, короче, на стадии строения этого особняка. Закрыто. Символ шлема вырезан Бляха, я почему-то думал, что это карта Почему это не карта? Зачем я это сделал тогда? Может потом? Может потом? Может в следующий раз? Кто знает? Так, окей а... Отправляемся Значит, здесь закрыто Отправляемся Так, погоди, я сейчас аптечку я, Наверное, сейчас выкину знаешь, наверное, что я сделаю? Я сделаю следующее. Я сейчас а, выложу флягу, выложу зажигалку. Вот. А, выложу траву. Выложу траву. Так, вот это, вот это. Чтобы у меня было хоть какое-то место, чтобы я мог что-то взять, короче. Серо... Ну, а если получится так, что мы встретим там валявшегося, короче, зомбаря, то мы вернемся за зажигалкой, да? И вернемся и сожгнем этого зомби. Как бы так. Так, эта дверь... Не Открывается дверь, на двери нет ручки, вы не можете пройти У меня, если что, если есть какие-то посторонние звуки У меня тут окно открыто, потому что очень душно И там за окном кто-то все кричит Кто-то кричит, уже время, короче, у меня на часах а, Без 15.10 вечера, короче, там все под окном, кто-то все кричит Ёбти мать Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо Стопе-стопе-стопе тут, яха, бегом! А, вот и еще один ножик, пошли Так, так, ты ну, беги, беги, беги, беги, беги, беги, беги! Там второй встал, наверное, да? Отлично упал! Ай яй, яй, яй, яй, яй! Так патронов нет. Не, не, патроны есть, но их мало, мало, мало. Так ты упал? упал, я тебя сейчас. Ты живой, нет? Погоди, он, походу, это. Полу окочурился. Упал. Тихо. Блях, вот этих двоих надо сжигать. А, еще нет, еще нет, бляха, надо было ножом его чикать. Ой, как ой, как неэкономно. Ой, как неэкономно. Ой, как неэкономно. Ладно, этих сжигать. Они, в принципе, лежат рядом. Можно попробовать будет сжечь, короче, одним махом двоих. Если так получится. Можно было так придумать, короче, можно было сделать так, что, допустим, взять ружье, да, в кучку их согнать, короче, одним выстрелом бошки расшипсти Так, возьмете деревянное крепление. Что за деревянные крепления? Внутри прикреплена бумага, на ней ничего не написано. я вот хоть убейте, я не помню для чего вот это вот э, деревянное крепление. Вот я не помню. При приближении вы чувствуете тепло на своей коже от света. От светки, короче, какой там, там. Чувствуем тепло. Так, вот здесь патроны. Окей. Ну, извините, патроны для пистолета. Да, обязательно. Обязательно я их возьму. Окей, так. А, можно, знаешь, что сделать? Можно как раз вот сейчас я сделаю а, вот такой круг. Я сейчас спущусь, короче, до ящика. А, возьму... Что там возьму? Возьму зажигалку, возьму керосин. Было же, короче, деревянные крепление. Потому что вот я, я не помню, я вообще не помню. В оригинале его не было. Я не помню, для чего это крепление. Так, окей. Фляга. Зажигалка. Хорошо. Фляга, у меня, у меня один, один, короче, этот кинжал остался. Я один раз могу только увернуться. Это плохо. Это очень плохо. Я что-то как-то не экономно а мне еще это только начало особняка. Мне еще тут блуждать и блуждать. Так, ну попробуем, короче, ну-ка. Закрыто. Символ лад вырезан на, земле, на замке. Короче, там символ лад, здесь символ лад. Окей. Так, я хочу попробовать сжечь обоих. Ай, один только, да? Плохо, плохо, плохо. Вот они лежат э, вдвоем. Почему они друг от друга, короче, не зажглись, а? их плохо. Плохо, плохо. Так, э, все, у меня фляга, короче, пустая. Э, керосин у нас есть, э, знаем... Там, где собаки ходят короче внизу пока я наверное не буду дойти ну, блин надо бы надо бы надо бы закрыто символ лад везде короче латы а именно похоже здесь ничего полезного это, это, это, это. Этот верхний коридор, он везде, везде латом, нужен. Тут ничего нет, кроме не, куча безделушек. Так, окей, а что здесь? Вы использовали ключ в меч. Окей. С другой стороны, мы здесь очистили, короче, здесь будет более безопасно. Берри. Берри. Джил. О, Джил. Есть хорошие новости. Если не считать Дом, того, что я еще жива, нет. в сумасшедшем доме нет. Не могу сказать, что здесь безопаснее. Сначала нам, secure, сначала нам стоит подготовить путь для отступления. Где-то должна везде. быть задняя дверь. Как скажешь, давай Другие снова Другие. разделимся. Эй, задержись Один, на секунду. Что я кое-что нашел. Что? Кислотные заряды способны сжечь и упаковать упак... этих тварей. Они твои. Надеюсь, тебе не придется их использовать. Так получили кислотные заряды хорошо а как же ты а не волнуйся у меня есть тоже на что можно положиться я вижу спасибо я их возьму еще увидимся чао Так, окей, а взяли, короче, Барри нам отдал кислотные патрон. Кислотный, это да хорошо, кислотные. это, по-моему, одни из самых сильных. Я, я уже, по-моему, каждую часть, как я вот не прохожу, я всегда делаю акцент на то, что кислотные заряды, они самые, одни из самых. Я даже не знаю, наверное, самые. Ну, по, по моему мнению, это лично мое мнение, самые, короче, мощные. Есть еще огненные и еще какие-то там, по-моему, разрывные. Так, изучить, а что о них напишут. В заряд для гранатомета. Используется серная кислота. Так, а самого гранатомета у нас нет. Самого гранатомета у нас нет. И куда же мы с вами отправимся? Давайте попробуем так, что у нас патроном. Давайте ввер вверху здесь обрежем сейчас Закрыто Символ лат вырезан на замке Картина маслом большой рамки Краска высохла и потрескалась Окей. Сквозь темноту и туман ничего не видно Хорошо Картина маслом большой рамки Она хорошо сохранилась и люди в ней еще живо изображены Окей так, а -а -а, вот это дверька. Это. Ага, это на, на второй этаж столовую. В принципе, все, да? Так, ну давай. Зайдем на второй этаж столовую. Та да, дверь, короче, это, по-моему, выход на веранду, если не ошибаюсь. Там. Гляха при... ходит. Там нам нужно будет. А -а о, хорошо! Там нам нужно будет на веранде короче, свистеть свисток Это потом Это потом так Здесь дверь Здесь, по-моему, а, есть Да Витраж Узор в центре напоминает женщину Так Где там блуждает? Я не хочу с ним связываться и не хочу его убивать Потому что Патронов мало Я думаю, сэкономлю Так Двигай, двигай, двигай, двигай Пока он не дошел Остановились. Бегом! Бегом! Оп! пти мать, ну! Цыпа, цыпа, цыпа за мной! Цыпа, цыпа, цыпа! Сюда я его сейчас подгоню. Отлично! Сюда подогнал, теперь, короче, я сейчас оббегаю и дальше толкаю. Мне главное просто сбросить. Мне главное просто сбросить эту статую, чтобы вот этот алмазик взять, ну, потом Все отлично. Хорошо. Я надеюсь, что этот чувак, э э э э если мы его не убьем, он там потом мощнее не станет. Потому что помните, да, то, что... Если, ну вот мы убили первый раз, они упали Если их а, не сжечь Через какое-то время Они очухиваются, короче, такие с когтями Такие мощные, уже мощнее Помните, да, такое? Так, а, я не помню какую дверь Тут закрыто с другой стороны, окей Идем сюда, значит Вы использовали ключ-меч, хорошо использует мычку хорошо это это на веранду обходной путь Леха идет а это как Леха вот как бы шотик бы Беги Хедшотик бы Чему не могу На кровь потекла я просто иногда, знаешь, кажется, что я промахиваюсь Короче, не попадаю Ну, как бы я и не попадал сейчас В принципе Так Вот этот, который сверху О, не сверху, а там дальше Пока не буду его трогать Пускаем все здесь вниз Так, бляха, лежит Вот Смотри, лежит, да? Лежит. Ура. Здесь интересно есть. Здесь сейврум. Интересно, здесь есть этот... Керосин. Леха нет, по-моему. Плохо, плохо, плохо. Здесь, когда играем за Криса, встречаем, короче, помните, Ребеку, да? Это полка полна таблеток и эликсиров, невиданных вам ранее. Многие из них изменили цвета. Окей Так Что ленты нет? Да, хорошая кровать Окей. Здесь несколько видов сыворотки а, Многие из них Бледного цвета Хорошо Плохо, что Ну, по-моему, вот на этом этаже, по-моему, есть а, Где-то керосин Надо будет поискать просто Так, вот это я убираю Да я убираю, что мы можем взять? Гербицид Мне в принципе нужен будет гербицид Но пока я брать не буду Пока я его брать да. Пока я его брать не буду я сейчас сначала так побегаю Смотрюсь а гербицидом пользоваться потом так, Главное, чтобы вот этот не встал Здесь ничего кроме инвентаря для уборки. Пахнет неприятно. Ой, да, сюда же, по-моему, кто-то повыпрыгивает. Может, не помню, кто собаки или кто. Встал, да? Встал. Лежит. А кто рычал? Не главное, чтоб он не встал, чтоб я успел его сжечь. Отличка. хорошо или это наверху это наверное, скорее всего наверху рычит да керосин вот он вот он керосин как это что ага ружье которое можно было поставить бы вместо того которую мы взяли тогда бы ловушка не сработала Это что рейка не помню для чего если честно Просто старая мебель. Вот это ружье можно в принципе, наверное, не брать, потому что она ну, не нужно, наверное, да? Сейчас посмотрю, если у меня место будет, то я его заберу. А не будет. Не, а хотя, хотя будет, возможно, возможно, не точно. Так, еще немного керосина осталось. А около половины Понятно, еще можно сюда вернуться за керосином Хорошо Будет. Так, все, здесь я ничего не упустил. Потер... Просто мне что-то казалось, что В оригинале здесь, по-моему, какие-то патроны лежали, что ли Здесь нет ничего Ладно, это я заберу Это я заберу Он сломан, не стреляет, может его можно использовать где-то еще. Да, можно было бы использовать, но. Уже поздно, уже поздно. А какие я сейчас, короче, сожгу. Сожгу. Сожгу трупешник. Если он не станет, конечно. Я надеюсь, что нет. Тихо, тихо, тихо, тихо, аккуратно, спокойно. Дыхай, дыхай, дыхай. Отлично. Все, теперь, теперь он нас не, не побеспокоит. Окей. Так, дальше прямо дверь там, по-моему, ведет к этому. Э, где нужно гербицид. И нужно будет ставить алмазик. Вроде как. Алмазик я еще не подобрал, поэтому ну, смысла, я думаю, туда пока сейчас идти нет. Отлично, у нас ленты хорошо накопилось Один раз можем, кстати. Сжечь. Я думаю, сейчас того, который наверху, я сожгу. Того, кто наверху, спущусь, короче, и заберу. Остатки керосина. Я думаю, так и поступим сейчас. Блиха, второй, наверное, меня увидел, и идет сюда, да? Так и есть. Почему вот так вот я не могу попасть, а? Кто скажет? вы башку им бассейлик. Ой. Ой. Это блеха. Можешь это? Патроны-то блеха не бесконечные, но... Ну. я ой ой ой ой беги! что-то ты что такая медленная как хедшоты они я вот не понимаю хедшоты они короче это э, как-то рандомно работают или как какая-то фишка все таки есть лёха ни хрена себе какой живучий это прикинь хотя можно было сделать так чтобы он меня опустнул я бы ему это голову короче Расфигарил. Окей. Okay. Ладно, патроны все. Последняя обоима Итоги целые. Итоги целые. Плохо, плохо. Так. Ну-ка, по веранде пробежимся. Сейчас по веранде пробегусь и спущусь, короче, за этим, за терасивым остатками. Так, а эту траву? Здесь растут зеленые травы. Сейчас нет необходимости. А, эту траву я не могу брать. Но я могу подлечиться. Витраж. Узор в центре напоминает ведьму. Ага, ага. С той стороны напоминает а, женщину, да, по-моему, а с этой стороны напоминает ведьму. Окей. Прикольно, да? Прям атмосферно, прям ветерок такой. Вот здесь надо будет, короче, свистеть Насколько я помню Какое-то колючее растение, которое вы не видели ранее Здесь надо Ой-ой-ой Вот здесь, короче, надо будет свистеть Но я пока этого делать не буду Это сделаю позже Потому что с собакой я пока не готов С собакой я пока не готов Сталкиваться э -э Так, в принципе, можно спуститься за алмазиком, как бы, да? Почему нет? Взять сейчас алмазик, короче. Так, погодь, а -а -а -а, погодь, погодь. Алмазик не здесь. У меня еще где-то, э, этот, ключ можно использовать, я не помню где. Так, что там? Красивый и отполированный даблеск драгоценный камень. Синий. Да, по-моему, красный и синий надо будет в глаза вставлять надо. Так, ну, в принципе, у меня что там? А, у меня по нулям, да, этого керосина, поэтому... А, поэтому поэтому поэтому поэтому идем обратно за керосином пробегать кстати по нижнему коридору где помните где керосин есть как-то будем в обход, потому что я не хочу сталкиваться с теми собаками, которые будут выпрыгивать из окна. Леха! Насколько я помню, в оригинале, я, я не знаю, как здесь, но в оригинале, если, короче, так, какая вот эта дверь закрыта, да, с другой стороны, окей. А, в оригинале... Когда оставляешь вот здесь, короче, ну, на, втор... ну, на этом этаже зомбарей, когда появляются охотники, хантеры, а... по-моему, когда сюда приходишь, ну, в то время, там момент, короче, вроде как показывают, вроде как заставка, если я что-то не путаю, как а, хантер сносит голову, короче, этому зомбарю. По-моему, в первую часть, я не помню точно, может, я что-то путаю. Этого надо сжечь Потому что я буду не один раз здесь пробегать В принципе, смотри, можно здесь еще проверить комнаты. Закрытые Символ шлема, ага в вот открыли дверь А, это не та дверь, которую сейчас А, нет А, ну смотри, это Да, нужно эти обходные пути Я, короче, сейчас беру Значит, беру э, керосин, беру керосин, сжигаю, значит, вот этого и сжигаю там, который лежит, так, где здесь, там, который лежит, где мы стрелу брали, чтобы э -э, последующим, чтобы было более как-то поспокойнее. Керосин хорошо. Все это последняя. Последняя капля. И осталось у нас, э, керосин остался у нас, э, вот две собаки там ходят. Ну, а дальше там еще будут, но, скорее всего, да, я не просто не помню. Я просто не помню, где они находятся вообще, в каких точках находятся. Вот, ну, тут та точка, которую мы знаем, это у нас, получается, там, где собаки ходят. Так, я сейчас алмазик просто уберу. Алмазик убрали? Так, так, так, так, так, так окей, ладно, хорошо. Может, аптечку взять на всякий случай какую-то одну? Что, у меня здесь нет, да? Ничего, это... Да, вот у меня есть э, одна трава такая. Просто просто будем таскать ее, короче, так с собой, э, чтобы на всякий случай. Как говорится, всякий пожар. Так, вот это вот сжигаю. Блюдку. Отлично. И теперь идем короче туда где. Так, это вот эта дверь. Вот сюда. Так, а лежит он по моему вот здесь. Угу, О блядь! Я использовал? Нет. Бляха! Я что-то же пересрал. Я что-то пересрал. Нет, туда на нас ружьем идти. Вот про такого я говорил, что? Что было? я шаг был? Они не. Они, они могут пройти через дверь? про таких я, короче, говорил, да. Они мощные. Они просто мощные. Их надо с дробаша их надо херачить с дробаша. Ну, у меня видос, короче, подошел к концу. Вот, а, давайте попробуем с дробаша его захерачить в следующей серии. Вот, туда отправиться. И а, сжечь там тол толстяк еще лежит. <laughs> вот. Так, а, беру ленту. Беру ленту. Значит, значит, а, у нас а, в следующей серии, в принципе, по плану можно сделать... А, вернуться сейчас ну взять ружью вернуться туда короче а, а, пристрелить эту хрень а, вот этого суп, супер зомби при, пристрелить и короче сжечь а, сжечь того толстяка насколько, насколько я помню а, когда вот этого уже превратившегося зомби ну, ожившего второй раз за моря убиваешь он, по-моему, больше не встает, хотя, хотя, хотя, хотя, хотя. ну, а, сожгем тол толстяка, потому что тот более вероятно, что встанет, вот, как бы так, потом, потом, потом, потом, потом потом возьмем, короче, алмаз и отправимся уже а, использовать этот алмаз и использовать гербицид. да, думаю так, думаю так, а там уже посмотрим. Ну и кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм, комментируем, э -э делимся с друзьями, с вами был Валерий, всем пока.